Курица в духовке с картошкой. Ребят, сегодня будет не сколько рецепт курица в духовке, потому что запечь курицу в духовке с картошкой, это, наверное, самое простое блюдо в кулинарии, которое может быть. Сегодня будет идея, как прикольно запечь курицу с картошкой в духовке. Смело включайте эту идею в свое новогоднее меню. Вашим друзьям понравится. Я серьезно. Сначала удалю из курицы кости. как видите бороться несложно в этом деле главное сохранить ее целостность и крылышки теперь маринуем ее маринад выбирайте сами можете свой любимый мне нравится грузинская приправа уже проверено Приправа И добавим немножко оливкового масла чтобы она равномерно распределилась По курочке Мне кажется будет маловато Добавим еще Курочки все-таки у меня 2 килограмма И масло тоже можно еще. Ended, О, отлично! Way, oh, perfect, Это будет шикарная курица. Можно подсолить и немножко подперчить. Все, пусть полежит в теплом месте. Теперь нужно подготовить картофель. Я картофель пока сейчас порежу, а вы посмотрите, что произошло с форшмаком в прошлом видео. Если аккуратно разрезать, то форма держится. Я вам рекомендую заворачивать. Я вам рекомендую делать два, а может даже три вот таких тонких слоя огурцов. И делать как суши небольшого размера, небольшой толщины и будет вообще отлично. М -м -м. А в целом очень вкусно. И я продержал в холодильнике два дня. Неправильно. Но вы приготовите лучше меня. Как закуска будет отлично. И я бы вам еще порекомендовал. Добавлять чуть больше сухарей панировочных и не добавлять молоку, потому что она все-таки сделала более жидкое состояние. Думаю идея вам понравилась. По фаршмаку я согласен, ставлю себе 2 балла, а вы по пятибалльной шкале от 1 до 5 оцените этот рецепт в закрепленном комментарии. Картофель режем. Кружочками можно не чистить, это даже будет интереснее. Помыли и порезали. Орегано, немного розмарина, чеснок, можно чуть-чуть подсолить и оливковое масло. Перемешиваем. Ну, собственно, почти готово. Теоретически можно было нарезать тонко, тоже добавить в картошку, не стало вы спокойно это сделать. Духовку, скорость духовки 200, отправляем запекаться. Час точно, а потом откроем и еще минут 20 до печем. Кто внимательно следит за моим контентом, наверное обратили внимание, что этот рецепт я уже готовил этим летом, причем я его готовил в двух вариантах, это было и в духовке и на мангале. Я решил его сегодня повторить, потому что это блюдо действительно достойно новогоднего стола и вы знаете, мне даже легче его было делать, курицу быстрее разделал, и картошечка должна интереснее получиться, в общем посмотрим.